Я пойду на тренировку, но перед тем как идти на тренировку я решила зайти вот в этот парк, здесь так красиво. Здесь занимаются спортом, бегают и катаются на лыжах. Такой вот парк. Сегодня я буду снимать видео, как сесть на шпагат. Я вам покажу несколько упражнений, если кто еще не занимался, только будет начинать заниматься, то для начала вы хотя бы три раза в неделю делать упражнения на гибкость. От... Потом вы уже когда сколько-то позанимаетесь, вы можете уже делать упражнения на гибкость каждый день. Но перед тем как начать делать упражнения на гибкость, вы должны хорошенько разогреться. Как разогреваться, я уже снимала видео, вы можете посмотреть мое видео сначала не забывайте подписываться на мой канал, нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые интересные видео. Если вам понравится видео, которое я снимаю, как сесть на шпагат, вы будете с этого видео подписываться и писать комментарии, то я сниму еще одно видео, тоже как сесть на шпагат, но только другие упражнения Такой вот красивый парк деревья такие здесь очень красиво пример я хочу вам показать здесь разминаюсь. Я горю. Давайте я вам покажу кое-что. Как мне пробежать? Сейчас. Средка есть вы видите наверное внизу здесь можно к ней спуститься но я спускаться не буду вообще я пошла сейчас на тренировку а вы ребята пока зайдите на мой канал и подпишитесь я пришла в фитнес-зал сейчас я вам буду сейчас я вам буду показывать упражнения и спинка. 20 секунд. Теперь расстаем. Дальше со мной. 20 секунд. Тесто идем прямо, вперед, надо будет И, на И вперед, вперед, Парды марш. И Руки Я благодарна за то, что стоим так. 20 секунд и меня на другую теперь тоже 20 секунд. немного скипаем, вторую камню. Себим пальцем. Вперед лежим Держим пальцем. Далее встаем и ложимся на локти. Локти должны стоять на против пятых. Далее выпрямляем ногу, ложимся на нее под сюда. Ветруляю ногу из стены. И меняем друг на другую ногу. Встаем так же. Ложимся на колодец. Локти лежим 20 секунд. В И ты на ней 20 секунд. И дальше бьем 200 раз. После того, как мы уже потянулись, садимся на шпагат На правой, на левую. И сидим по 20 секунд Аляна, на надо, все надо, И назад. Конечно. Ребята, если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь, обязательно подписывайтесь. И пишите комментарии.